Евсей Рудинский, 21 год. Евсей Яковлевич Рудинский, 100 лет. Майор авиации. Принимал участие в Курской битве, освобождении территории Беларуси и Польши. Ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо вам за все.